вещей которые напрямую влияют на развитие твоего аккаунта первое контакт с аудиторией чем больше точек соприкосновения поддерживается тем выше охват это значит что используя разные способы показать свой бренд мы увеличиваем вовлеченность людей с разными интересами и привычками остальное читай в описании меня зовут дмитрий горячев еще про маркетинг и дизайн у меня в профиле